Всем привет, с вами я срафистейск, и сегодня мы играем в игру, которая называется.. Ух, даже забыл, как она называется. Ну, Жизнь Утки 4, другой. Dark Лайф 4. Чем? Так, ну. Короче, я вам только раз сказал. Вот. Э, просто я купил вторую уточку. Как помните, у нас была только золотая Джек. И я еще купил одну белую Так, И вот. Она развивается немного быстрее, Джека. Но это пока что немножко. Так. Давайте пойдем на состязание. Либо давайте в магазин. Я просто не буду. Что, продают? Угу. Ладно. Давайте. Где он там? Сейчас пожедить на ему. Вот бандерольники на наш. Хм. Это быстрее бегает, а это быстрее плавает. Ну, давайте плавание. Так. Наш утенок старается и поплыл. А, нет. Потому может еще обогнать гонки? Нет, мы заняли второе место. Так, давайте, я думаю, еще постараемся. Так, вот тут еще раз. Только с этим утенком. Пойдем дольше плавает, но я думаю, что он вот сначала на суше будет. Так. Как? Стоп! Желтый утнок все равно выигрывает. Как? Это не может быть. Давайте-ка просмотрим это. Ну, Тобиш, смотрите, Свим 34 и 36 глава да? А тут 35 и 33. Нет! Да, хотя по свиму только на один уровень. Да. Ладно, давайте их еще раз качнем. Джека один разик. Так, давайте. Так, проплываем. Так, мы смогли. Во. Угу. Пробегаем. Мы ну рок. Так дальше прыгаем 5000 накопили так я тут даже накоплел 20 когда вот ну нет я не смог наконец-то я научился это я еще не могу так-то сильно и вот так У меня получалось получше конечно но Ну, давайте начнем, Даки. Так. Хм. Такие крокодилы эти наивные, вот очень наивные. даже вспоминается рассказ про печеночное дерево как обезьяна обманула крокодила что то я вспомнил да. я так посмотрел на предыдущем видео там набралось побольше просмотров 6. вот и я решил что посмотреть надо лайки и дизлайки один дизлайк два лайка я думаю что вам понравилось, просто есть хейтеры, или как там зовут, которые специально ставят. Да, еще некоторые люди могут ставить дизлайки за то, что у меня плох плохой микрофон. Ну люди просто надо прибавить звук. Плюс 43 где-то так просто. Я не требовала огромный звук ставить. Вот, 13 тысяч четырнадцать. Сорок второй левел крокодилка а, так я дальше бы не смог сейчас постараемся во во во, нет, я доходил до 1000 Нес. так, 45 левел теперь смотрим наш утенок 39 угу. коин 36 давайте еще качнем бег нашему вот этому утенку сам тренинг так давайте так, пробегаем. Я так подумал, что не надо все тренировки делать не за записью. Потому что какой сам будет интерес смотреть, что я как только играю. еще уже прокаченный. Так что давайте тоже смотреть. Так дальше. Еще, кстати, хоть кто-нибудь комментарий оставьте. Я не знаю, положительный, не положительный. Ну что, я не знаю. Там. У меня, если честно, есть два урока, некоторых нужно. Так. Первый, это как скачать видео на ютубе. И второй, как делать, ставить себе на кс модельки. Как я там себе поставил. Вместо авп арбалет. Плюс еще эти модельки, что там давали. Так. Модельки еще там давали, ну, даже дачу унижали. жали. сейчас. Так. Так. Так, так. заберем деньги. Хотя жадность фраера разгубила. Давайте, я думаю, не будем за денежками охотиться, только если случайно их подхватим. Только тогда уже. Так. Когда опасности нету. Так. Запись уже идет семь минут двадцать пять секунд. Так. Кажется, еще не умер. А, так сказал, умер. Дальше. Я думаю, этот утенок будет уже переразвитый. Потому что он лучше этого золотого. Во много раз. Пробегаем второй низ. Не успел. Так, ну ч? Думаю, этот утенок вообще. Вот это что-то еще может. Давайте мы его покормим, потому что он у нас сумнечка. А джек нет. Рано его еще кормить. Так. Что мы будем делать-то? Ну, пройдя вот этого, давай, я беру этого тюнка. И кто же нас затащит, а? Да, наш темных самый сильный. Еще я ему прокачал нервы так что он, он, точно сильный. Он даже справляется без напряга. Этот что-то старается, вот, по глазам видно, очень. Три видите, да, у него три сучка. и теперь тебя пройдем. Что думаешь? Ты крутой? Мой, давайте, тебя обгонят, понял? Вот такой вот у нас крутой тенок. Все, он выиграл. Тут даже без слов. Не понял, вы видели он стоял на месте? Тупо стоял на месте. Так, 10 минут уже запись. Так. И дома еще раз. Покушаем. И что-нибудь купим в шопе. Потому ну, что может еще одно яйцо купим. Это у нас только 200 Или давайте какую-нибудь шмотку. Давайте вот, эм, вот смотрите, какой у нас красивенький, какой у нас красивенький, няша, няша, няша. райс и давайте старт. Давайте такого. Да, он Нет, не Тим Даки, а Тим Клиста два. Шедского там не поместится. Порвися. Просто порвися. Ты сможешь, утенок. Ты сам крутой у меня, утенок. Давай. Так. Не дай никакому там Рожу тебя обогнать. И давай. Все. Он бог. Он просто бог. По плаванию. Так. Где? И на роже. Вау. И он на первом месте. Так, наш утенок. Выиграл. Теперь главное, чтобы он тут выиграл. Так, наш утенок... Нет, наш утенок получает третье место. Да. Я думаю, выйти. Потому что... Давайте... Читаем еще качнуть. плавни. Давайте ему еще раз качнем Да. Думаю, не помешает даки нашего Плавание качнуть. Так. Да, кстати, чем больше лайков, тем больше мотивация делать видео. Потому что так, думаю, что вообще никому не нужен. Я даже не понимаю, откуда сами лайки взялись. Просто я только сегодня выкладывал видео, да? Вчера я выкладывал, посмотрели немного. Хотя там еще есть монтажики, на которых нет просмотра. Потому что я не смотрю видео свои. Я их просто уже шо, насмотрелся. Как бы. Через этот... года. Я записываю. Я проверяю, что я записываю. Я же не дебил. Так. и вот этот момент косы нет не дошли мы до этого так, 7 лэвов прокачали нет джек мы тебе ничего не будем покупать даже тебя прокачивать в этой серии я думаю я его пока за сцену прокачаю потом. запомни это ему все ты обязан запомнить это имя. Понял, да? Раз и навсегда. не дай каким кокосом тебя обогнай. И всяким фигнем. Фиолетовым Давай, ты всех порвешь, утенок. Да, он всех порвет. У него вот такая скорость плавания теперь стала. Вот, сильная очень. Вау! Воп! Дальше, давай, давай, давай, чувак Да, он нас затащил первый раунд. Первый раунд всегда легкий. Теперь против розеньких. Плыви, плыви, плыви, утюнок, плыви. Давай, ты сможешь, ты сможешь. Давай, давай, давай, давай. Как бы, давай. У тебя плохой. Ну и что? Да, ты затащил. И теперь, если ему, мы... нет, почему? Да почему я опять его нажал? Извините. Извините, извините, пожалуйста. Да ладно, пусть им так будет. Я пока оставлю запись, пока до второго раунда иду. Так, пятый раунд. Я вообще ничего не трогаю мышкой. Так. Чао он всех обгоняет. Бе... Да. Походу мы в проигрыше будем. Я не, я не хотела это говорить, но мы будем на втором месте. Либо на третьем. Все решает вот это. И мы на втором месте мы получаем первое. И я опять не туда нажал. Извините, пожалуйста. Сейчас я все пройду. поживите. Правда, извините. И я хочу сказать, что я в третьем раунде занял уже первое место. А не второе. Контайн, Вот. Мы на первом месте. Желтых хитов. Ну, они были очень легкие соперники. Но ну, я там прокачал, конечно. И вот у нас открылась нам локация. Горы. С вами был я. Мистер Пистан ВСК. Надеюсь, вы подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И поставите лайк. Всем пока.